Сейчас я включу микрофон, и вы заметите, как поменяется звук. Раз, два, три. Привет, чудесные, меня зовут Алена Ивона, сегодня я вам покажу свою коллекцию гель-лаков, она у меня супер мизерная. И знаете, я очень хочу себе много разных цветов гель-лака, но понимаю, что ради того, чтобы покраситься один раз, э, иметь большую коллекцию гель-лаков, нет смысла, поэтому я купила себе. Самый первый раз два цвета. Я вообще люблю, когда ногти накрашены, и заметила, что если у меня ногти накрашены, то а, я более продуктивна, мне нравится больше что-то делать с руками, печатать, а, резать, мыть. Потому что у меня руки красивые, мне хочется как можно больше ими работать. Смысл такой. Почему вообще я перешла на гель-лаки? Блин, камера уже разряжается. Я только видео начала снимать. В общем, буду снимать, пока успеваю. Почему я вообще начала э, делать гель-лаки? Первая причина: у меня очень мягкие ногти, и любой лак обычный держится на моих ногтях буквально один день. И если я красила обычным лаком, с первым слоем все хорошо, но второй слой жучайше, долго сохнет. А если ты это сделаешь перед сном, уснешь что можешь проснуться утром с отпечатанным одеялом или подушкой на твоих ногтях. Поэтому Гель-Лаки было моим решением и что я хочу посоветовать в первую очередь не покупайте гель-лаки <свят> потому что нужно сначала понять будете ли вы этим заниматься и понять что это такое я в первую очередь брала я брала первый раз э, у своей подруги лампу гель-лаки потестировала мне понравилось меня все устроило мне очень нравится как долго держится гель-лак мне очень нравится что мои ногти твердыми становятся и мне нравится что я знаю когда мои ногти высохнут это 30 секунд один слой то есть там известный факт что ногти высохнут поэтому когда у меня забрали лампы лаки я купила все свое самый первый раз что мне нужно было купить это лампу лампу я выбрала на алиэкспресс и э, я ее купила очень задешево. Сначала я, конечно, посмотрела всякие видеообзоры, посмотрела несколько статей, какие лампы на Алиэкспрессе лучше брать. И кто-то советовал Sun 9C, и я на нее заглядывалась и. Один из дней, но она на сайте стоила 1500, если не больше За такие деньги я, конечно, покупать ее не хотела Но какой-то момент была акция И продавали такую лампу у одного продавца Она продавалась за 900 рублей И я ее незамедлительно взяла И ждала с нетерпением Она вот, классная Она подключается к розетке Все хорошо 30-60 секунд И кнопочка вкл-выкл Этого предостаточно Уве, LED-лампа Здесь такие лампочки в общем все отлично и а, основ... что я брала сразу же на сайте я не помню какой сайт если кому-то интересно напишите в комментариях я вам отвечу на каком сайте я все заказывала но я заказывала все на одном интернет-магазине и все пришло за один раз обязательно я заказала такие салфеточки без ворсинок потому что с ватным диском если вы будете работать то ворсинки будут оставаться летать вокруг вашего ногтя и могут испортить вам гель-лак. И когда я только-только начинала гель-лаки, я снимала с помощью фольги гель-лак, поэтому я сразу купила жидкость для снятия лака с питательными веществами северина и средства для обезжиренных ногтей и снятия липкого слоя. Вот, до сих пор они у меня есть, я купила 2,5-3 года назад. Ну и что же я купила из лаков? Я купила два цвета, как я уже говорила, это такой сиреневый прям сиреневый сиреневый вот если вы не знаете что это за цвет посмотрите на сирень и у меня такой же он очень классный для коротких ногтей вообще если вы плохо красите если вы только учитесь берите светлые лаки они будут хорошо смотреться как на длинных так и на коротких и если вы накосячите то это не будет сильно заметно ногти будут сорно аккуратными и поскольку я люблю видеть свои ногти я еще заказала темный, он а, темно-коричневый, темно, ну наклейки темно-коричневый, а, вообще в жизни он такой бордовый и небольшие блесточки что ли, что такое, ну шиммерный. потом я взяла базу и топ, топ с липким слоем, то есть после того как нанесу топ мне нужно будет еще снимать липкий слой. И Базовый топ у меня уже закончился срок годности, но меня это не смущает. Я докончу это до конца, а потом ä, куплю новый. Также у меня есть средства для удаления кутикулы. Вообще у меня есть фреза, э, есть насадки, которые могут помочь мне снимать птерики, э, э, удалять кутикулу. Но мне кажется, что а, у меня это плохо получается, поэтому я лучше буду делать это с помощью удалителя тикулы и деревянной палочки. И последствия я себе докупила а, такой алый, я хотела купить себе алый лак, но у меня мандариновый. Вот он у меня на ногтях. И... Мне нравится, как он выглядит. Сейчас он, кстати, очень модный. И я купила, когда его купила, еще никто им не красился. А теперь все поголовно им пользуются. Так. Ну и пожалуй, все. Это все, что я купила для первого раза. Ну, кроме этого, это я потом купила совсем недавно. Для первого раза этого достаточно. Лампа, жидкости и сами лаки да и конечно же салфеточки и еще один маленький совет когда вы будете покупать гель-лаки если вы будете это делать то покупайте их в стационарных магазинах чтобы видеть срок годности потому что у моих уже срок годности закончился мне приходится их доканчивать а, и я их заказывала в интернет магазине то есть мне, у меня не было выбора выбрать срок годности и когда вы будете выбирать стационарном стационарном магазине вы сможете а, посмотреть на дату изготовления и старайтесь выбирать более 2-3 лет, чтобы был срок годности, тогда вы сможете ими хорошенечко так воспользоваться, и они у вас успеют закончиться. Вот, пожалуй, и все. А, я не сказала, наверное, в начале, если вы хотите посмотреть все видео, как я красила ногти, такое разговорное видео, где я делюсь своим опытом небольшим, то переходите по ссылочке внизу. Это видео будет доступно только по ссылке. Чтобы не нагружать тех, кто не интересуется гей лаками Всем спасибо за то, что досмотрели это видео до конца. Заходите еще на мой канал, а лучше подписывайтесь. Пока!